«Когда вы выходите из обусловленности, вы остаетесь просто человеческим существом. И это настоящая свобода. Вы больше не носите вокруг себя курку. Ампула разбита. Когда птица в яйце, она не может летать. Когда мы индийцы, или немцы, или англичане, или американцы, нас покрывает скорлупа яйца». Мы не можем летать, не можем расправить крылья, не можем воспользоваться чудесной свободой, которую нам предоставляет существование. Вас обволакивает много слоев обусловленности. Кто-то обусловлен быть немцем, кто-то обусловлен быть христианином и так далее. Кто-то обусловлен быть мужчиной, кто-то обусловлен быть женщиной. Я не говорю о биологических различиях. Они естественны, не имеют с обусловленностью ничего общего. Но мужчина обусловлен быть мужчиной. Вы постоянно помните, что вы мужчина, что вы не женщина. Вы не должны вести себя как женщина. Не должны плакать, слезы запрещаются. Они приличны только для женщины. Вам не полагается плакать. И это обусловленность, окружающая вас скорлупа. По-настоящему свободный человек ни мужского и ни женского пола. Биологические различия сохраняются, но исчезают психологические различия. Свободный человек не белый и не черный. Черный не становится белым, белый не становится черным. Кожа остается такого цвета, какого было всегда, но психологического цвета больше нет. Когда все эти вещи отпадают, с вас спадает тяжесть. Вы ходите, не касаясь земли. Гравитация теряет сил. Вы можете расправить крылья и лететь.